Добрый день, меня зовут Антон Мухортиков, это канал Антей ТСК и это наша рубрика «Вопрос к дизайнеру». И сегодня у нас в гостях дизайнер Наталья Шерстюк. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Представьтесь, расскажите немножко о себе. Меня зовут Наталья Шерстюк, я занимаюсь дизайном интерьеров уже более 19 лет. Закончила нашу архитектурную академию по именно по факультету дизайна интерьеров. Практикующий дизайнер, с радостью работаю. Супер. И сегодня наша тема – это авторский надзор. И Наталья нам расскажет для начала, наверное, вообще, что это такое авторский надзор. Да. В последнее время есть тенденция, я немножко предысторий, да, почему эту тему выбрали, в последнее время есть тенденция, что клиенты часто этой слуга не пользуются и отказываются от нее. Для меня, как для дизайнера, это основная, наверное, это даже важнее, чем проект, потому что картинку нарисовать вам может, в принципе, любой выпускник Академии, да, mm -hmm. а именно реализовать и получить тот итог, который вы хотите, это под силу не каждому человеку. Значит, авторский надзор. В авторский надзор обычно входит контроль за соответствием реализации интерьера, дизайн-проекту. Да? То есть дизайнер все время на плотной связи с прорабом находится, со строителем. Если есть какие-то вопросы, он все время эти все вопросы решает, технического плана, нетехнического плана. Один-два раза в неделю он появляется на объекте, смотрит за выполнением отделочных работ. Если есть какие-то там ошибки, это все сразу же останавливается и переделывается, да? Насколько часто такие ошибки на объекте возникают? Для наших как раз подписчиков, чтобы понимание было, насколько много приходится делать работы дизайнера? На самом деле авторский надзор от, занимает по времени намного больше даже... Временной какой-то вот этот ресурс, чем дизайн-проект сам по себе. Потому что дизайн-проект, ну, нарисовали картинку, идею придумали, все красиво, все хорошо. Когда ты появляешься на объекте, начинаются вопросы технического плана. Очень часто возникает, сделали демонтаж, вскрылись некие там трубы, которые застройщик не дает там шторбить и так далее. Надо принимать решение, что с этим делать. Угу. Пока делали дизайн-проект, не дай бог, сняли с коллекции там плитку. Вы уже, наверное, тоже это с этим сталкивались, или там обои, или еще что-нибудь. Дизайнер заменяет эти материалы, да, в ходе авторского надзора он это все заменяет, делает новые расчеты, делает новые чертежи, по новой все мы это заказываем без ущерба для проекта, да? Что еще, какие плюсы есть авторского надзора, то есть для клиента, ну, что, какие выгоды он получается? Угу. Ну основной вообще колоссальный плюс это вообще временный ресурс, да, потому что если клиент сам выбирает Заниматься, там, я не знаю, стать прорабом на своей стройке, либо вести, там, быть дизайнером, вести свой авторский надзор, все время, поверьте, там, которое будет вообще отведено на эти строительные работы, у него будет все это съедать. Mm -hmm. да? То есть, если эта квартира там 4 месяца делается, отделка 4 месяца, вы можете взять отпуск и сидеть на объекте. Основной ресурс это время. Для меня вот это ну, один из важных таких самых пунктов получается. Да? Потому что если касается вопрос поставщиков mm -hmm. тех же материалов нарисовали вам дизайн в проекте там паркет например определенной марки вы его согласовали дизайнер сразу же предложит варианты по фирмам которые могут это привести по надежным партнерам, с которыми они работают уже более там 10 лет условно mm -hmm. да, которые не подставят не кинут и ваши деньги просто не пропадут если человек начинает заниматься этим сам он начинает мониторить это все в интернете, сидеть время тратить, потом он начинает кататься по магазинам, сравнивать сроки, щупать на месте весь этот материал, тот, не тот, и так далее. То есть, ну, на самом деле, по каждой этой позиции колоссальное количество времени съедается. Ну, согласен. Интересно узнать, вот, чтобы наши подписчики и зрители понимали, сколько в среднем стоит авторский надзор. Ну там, наверное, это измеряется там, за месяц работы и так далее, ну, чтобы да. понимать Вот до какие-то границы. И чтобы понять ну, на самом деле ли экономит заказчик да, угу. то есть, или, или ему действительно выгоднее самим этим заниматься. В принципе, надзор стоит дешевле, чем сам проект, как правило. Да? есть разовые выезды на объект. Некоторые клиенты выбирают эту систему. То есть, ну, в среднем полторы, там две-три тысячи за раз. Но время практически там час-два на объекте проводишь, ты все успеваешь за это время решить. Полторы тысячи, согласитесь, это в принципе копейки, если у тебя там 10-15 вопросов накопилось, ты можешь себе позволить. Либо идет некая сумма э, в месяц, которая фиксирована, она подписывается на стадии договора, и она уже за эти рамки, мы никуда не, не вылезаем, да, ну там 15-30 тысяч, это в зависимости тоже от объема объекта. Если это маленькая квартирка, это одна цена, если это огроменный коттедж, полторы тысячи метров, это, соответственно, другая потому что работы намного больше. Конечно. Начиная от какого бюджета обращаться к э, авторскому надзору вообще, может быть, даже этот вопрос пошире поставить, может быть, к дизайнеру, потому что э, я знаю, что все-таки э, должен быть некий бюджет на ремонт, на там, отделочные работы, на дизайн uh -huh. для того, чтобы э, заказчик ну, мог прийти и обратиться. Вот. От какого бюджета ну, На самом деле, э... Мы всегда этот вопрос тоже клиентам задаем на стадии начала работы над проектом. Какой у вас есть бюджет? Человек определяет своим бюджетом, понятно, что он определяет материалы в первую очередь, да, стоимость, ну и, возможно, там отделочные работы, но они плюс-минус все равно все одинаковые. От и до сложно сказать, потому что в принципе красивый интерьер можно сделать и очень дешевыми материалами. Да? Ну, это будет, допустим, не экологичное, возможно, да, где-то там ламинат вместо там натурального паркета, где-то mm -hmm. еще что-то, обои попроще и так далее. Mm -hmm. Но все равно можно свое жилье настолько сильно, mm -hmm. ну, не знаю, обновить, <laughs> сделать красивым. Поэтому тут я считаю, что нет такого, что если у вас там небольшая сумма денег, то не стоит обращаться к дизайнеру. Наоборот, это вам сэкономит, сделать красивую квартиру, в которую mm -hmm. вы будете приходить и радоваться просто mm -hmm. у нас бывают заказы вот не знаю но ну, вот у нас на студии бывает что заказывают просто одну ванную комнату ну mm -hmm. очень многие сейчас отказываются от таких мелких каких-то проектов не берутся и так далее но тем не менее человек готов он он созрел он хочет в своей там, однокомнатной квартире сделать красивый ремонт mm -hmm. иногда это заказывается частями но тем не менее люди идут и делают mm -hmm. это ну, вот, примерно так понял а, и еще вот такой вопрос Авторский надзор решает многие проблемы, которые возникают на объекте, то есть которые возникают там, uh -huh. со строителями, с поставщиками uh -huh. и так далее. Uh -huh. Какие типовые проблемы возникают? Какие типовые проблемы решает авторский надзор, чтобы клиент, ну, допустим, наши зрители клиент сразу понимал, что вот с этим ему уже не придется точно столкнуться, uh -huh. если он заказал авторский надзор. Uh -huh. Ну, типа вы, вопросы, о которых никто не задумывается, да, например, э, делайте в отделку ванной комнаты, да, uh -huh. цвет затирки, uh -huh. например, да, какой он подойдет. Иногда бывает 3-4 выкрасы приходится сделать, чтобы четко подобрать под вашу там красивую дорогую uh -huh. плитку, которая стоит там 6000 за метр, а вот затирку не попали, и все уже соответственно сразу некрасиво. Ширина там тех же самых, я не знаю, швов, например, да, на плитке. Ну, то есть момент очень много. Бывает, что именно технологию нарушают строители. Очень часто строители, в силу не знаю каких причин, не хотят делать какие-то сложные узлы да, на объекте. То есть им приходится... А дизайнер, когда он разрабатывает проект, он все равно он в своей голове, он все равно конструктор в первую очередь, он продумывает, как это можно технически исполнить. Угу. Если строитель что-то где-то не знает или убеждает заказчика, что это не вообще невыполнимо, то есть дизайнер всегда сможет аргументированно это, этот, эту проблему снять, так скажем. Угу. да. Часто ли бывают какие-то конфликты, споры, скажем так, со строителями, которые, ну, то есть и как они обычно решаются, то есть ну, как как их правильно, скажем так, решить? Ну да, бывают такие споры. Строители иногда заказчиков доводят до истерики своими вот этими вот невозможно, невозможно. Как правило, мы приводим аргументированные ну, так скажем, сделали чертеж, показали, как это возможно. Если они все равно упираются, говорят, нет, так стоять не будет, так делать невозможно, мы можем привести на какие-то подобные объекты и показать, что вот оно уже реализовано. Ну, плюс-минус там три сантиметра, понятно, да, о чем идет речь. То есть разница небольшая. И в большинстве случаев получается, что все-таки дизайнер убеждает и клиента, и показывает строителю, как это можно реализовать. Супер. Иногда в процессе строительных работ uh -huh. заказчик сам начинает менять какие-то решения uh -huh. дизайнерские, uh -huh. которые уже запроектированы. Uh -huh. И что в этом случае делать? Как, то есть, как здесь поступить, поскольку это уже не строитель, который uh -huh. говорит, нет, это не получится. Uh -huh. Uh -huh. Это сам заказчик говорит: ой, что-то мне вот этот цвет уже немножко не нравится. Я здесь хочу попурно-фиолетовый, uh -huh. вот, ну, или, uh -huh. uh -huh. <laughs> или что-то из uh -huh. этого разряда. Вот. Как здесь поступить? То есть, что сделать? Ну, если, так скажем, это принципиальный момент для итога, да, чтобы концепция, картинка наша не развалилась в конечном итоге, все-таки надо вести диалог и убеждать заказчика, и мы должны его учить, да, человека, как оно должно выглядеть в конечном итоге. Потому что если мы согласимся и промолчим, и скажем, да, хорошо, давайте будем делать так, ну, вот у нас и получится mm -hmm. так. вот. А если это, ну так скажем, не несет какого-то ущерба для итога, да, для интерьера, можно помочь? Клиенту в силу, возможно, объективных причин каких-то там, да, это смена идет, выбрать что-то новое, да, mm -hmm. именно то, то, что подойдет по концепции, не ухудшит этот интерьер и так далее. То есть этот дизайнер на авторском надзоре в принципе в состоянии сделать, mm -hmm. и он, он это делает, да. Потому что такие тоже моменты бывают, что что-то надо заказать, материал, а срок поставки поставили полгода, а он mm -hmm. через три месяца хочет заехать в квартиру. Понятно, что материал надо менять. Ну, соответственно, mm -hmm. мы меняем его, но ну, без ущерба для интерьера. Какие приемы, методы, убеждения заказчиков вы используете для того, чтобы ну, как-то мягко, может быть, аптеку, mm -hmm. может быть э, и, и жестко mm -hmm. объяснить человеку, что, что mm -hmm. это того не стоит? Mm -hmm. ну, я поняла, да, вопрос. На самом деле надо всегда э, слышать клиента и попытаться понять, что им двигает да, в этот момент. <coughs> почему именно это люстра, почему именно в детскую? Если человеку понравилась люстра, которая несет некий уют, и у него создался образ уюта, mm -hmm. и для него это самое важное, надо на этом и играть, да? mm -hmm. То есть надо ему подобрать альтернативные варианты, которые ему бы вот это ощущение уюта и теплоты в детской да, привнесли. Если э, там основной, допустим, мотивирующий фактор это деньги, да, то соответственно мы да идем, допустим, на, на удешевление, либо наоборот, на удорожание на качественные материалы. Но надо понимать, да, что, э, что в основе это... лежит, да, что им движет и что лежит это... в основе, соответственно, разобраться вот в этом и тогда вы предложите вариант. Потому что упираться говорит: нет, это не подходит. Я художники я так решил. Ну, на самом деле это не конструктивный будет диалог, скорее всего. Согласен. согласен. Вот есть заказчик, который заказал авторский uh -huh. надзор, и мы рассказали о тех плюсах, которые uh -huh. он получает, когда uh -huh. он заказывает его. Что получает человек, который не заказал его? Ну, то есть какая обратная какой сторона? Головняк да, какой головняк он получает? Какой головняк он получает? Что получает человек, который не заказал авторский надзор? То есть он получает альбом с красивыми картинками, он получает проект с чертежами, да? Он начинает идти выбирать себе подрядчиков-строителей, отделочников, которые пытаются разобраться в чертежах. Ну, чаще всего, если они нормальные профессионалы, это успешно происходит. И он начинает, он, он не знает, с чего, грубо говоря, вообще начинать. Да? По, если отделочник вам не подсказал производство, порядок производства работ, он mm -hmm. начинает разбираться в этом сам. Изучать интернет, что вперед делается, какие, допустим, процессы там. Влажные сначала, влажные, грязные, там потом, ну, последовательно, да, вот эту вот всю отделку. Надо быть готовым к этому, надо быть готовыми к тому, что придется самостоятельно выбирать материалы, которые были подобраны, пусть артикулы будут прописаны. Не всегда они бывают в наличии, не всегда что-то вы можете заказать, не всегда вы можете что-то купить, надо что-то менять, угу. Да. Человек должен быть готов к смене и понимать, что именно. Ну, как правило, очень тяжело. Вроде бы вот оно и то же самое, но что-то немножко не то, да? Mm -hmm. Спасибо большое, Наталья. На самом деле, тема... Э авторского обзора она очень широкая, она очень uh -huh. актуальна и интересная но мы в такой короткий промежуток времени смогли, мне кажется, довольно полно ее рассказать со всех сторон. Uh -huh. И э, на самом деле видно, что у вас большой опыт, большая практика <с уже, поэтому вы просто выдаете просто конкретными уже примерами и так далее. Поэтому спасибо большое за то, что согласились прийти. Напомню, это Наталья Шестюк и дизайн-студия FF Design. Очень благодарен за то, что нашли время на нас. Да, спасибо большое, что пригласили. Мне очень интересно, в принципе, вот эта тема, как бы я авторского надзора и вообще дизайна в целом, поэтому я с удовольствием с вами пообщалась, получила Супер. колоссальное удовольствие и надеюсь, что наши советы будут полезны для Ответ. ваших подписчиков. А я надеюсь, что мы с вами через какое-то время встретимся и еще какую нибудь замечательную тему осветим только что, за, что, потому что я вижу, что у вас опыт просто огромный багаж и надо его просто надо его дарить людям для того, чтобы они знали, как делать правильно. Да. Согласна с вами. Здесь здесь и собрались. Хочу также поблагодарить наших партнеров, это Галерея угу. Архитектора, они позволили нам сегодня в этом прекрасном месте в библиотеке своей записать это видео. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наши новые видео. Всем пока! <связать> До свидания!